Всем привет, на связи мистер офицер. Продолжаем с вами играть в игру Orient of the Zwisps. Становились мы вот на месте с медведями. Что-то мы ничего мы не можем сделать. Ну а что мы делали с вами в прошлой серии? В прошлой серии мы очень многое сделали. Мы побывали вот здесь в пределе Баура. А, то есть поднялись вот сюда вверх. Тут у нас не дают подняться какие-то ледники вот помимо этого прошли испытание времени вот здесь которая она была на самом деле не очень-то и сложная я думаю что-то сложнее будет также поговорили с зеленителем полей он нам накидал всякие различные фигнюшки вот здесь вот по которым мы можем спокойно забираться благодаря чему мы нашли горликовую руду которая где-то ну вот в этом месте находится вот, что еще? Ну, как-то как вот так вот. Не так давно мы под лунный нора с вами прошли. И помимо этого мы ходили с вами вот в это прекрасное место. В подветренных пустошах. Но пока мы зайти сюда не можем, поскольку у нас якобы нету одного прекрасного огонечка. И я так полагаю, в пределе Баура мы как-то его сможем получить. Вопрос, как туда попасть. Я вот сейчас решил пробовать, пробовать различные умения. Uh, y не работает, X не работает, B не работает. Давайте пробовать звезда. Ну, по порядку, короче, будем. Вообще пофиг, да? Вообще пофиг на звезду. Дай ему пофигу. Что тут? Калашматят, калашматят, Так. Пламя. Я уж столько всего потратил. Это пипец какой-то. Держи турельку. Вспышку я не знаю, блин. Просто не будется. А если взять перо? Опа. То есть я бил его, бил. И оказалось все так просто. А с ним можно еще поговорить теперь. Ух ты. Мне снилось, что ты придешь, дух. Белоглазый ты наш, а? Но уже поздно. В этих краях царят лютый мороз и стужа. Весеннее тепло древнет под толщей льда на вершине горы. Здесь ничего делать, только спать. Бум. Я понял, ошибка ты разговаривать не хочешь, а я ошибка не могу спрыгнуть вниз, единственное, а, и тут ничего разрушить нельзя, да? Ну ладно, я по тебе побегаю, предел Баура, ура, наконец-то мы, так сказать, пришли в него, мы смогли это сделать, у нас там есть такая штука классная. Типа место. Это вообще можно нафиг. Хотя, блин, не знаю, зачем нам эта дичь. О, избыток поставим. Сейчас мы таким образом наколдуем себе... Всё и вся. Так, а здесь чего у нас? Карту мне покажите. Что-то все замерзшее реально. Опа. Это что за хрень? Я не понимаю. Ой, я поднялся Таямба Карта нужна Ничего не понятно Короче, по этим рукам можно Шастать Так, о, тут у нас Переключатель есть Кодик открою, да? Прикольно, спасибо. Но я не понимаю, что это за фигня. Как с ней бороться вообще непонятно. Уж не знаю, какая-то у нас есть штука дрюка. Походу нету. О, в смысле? Я могу Я могу по ним ездить, оказывается. Ага. Ага. Прости. Так. Есть дух. Эм, опять суп. Сейчас слишком много супов. Может мы как-то можем это двигать, нет? И тут ничего не можем ворушить. Не успел он подготовиться. Ой, тут прям тоже, да, такой типа... Типа лед. Так, еще один дух я забрал. Я не знаю, зачем мне сейчас дух. Наверное, что было. Тут, опять же непонятно что-то закрыто куда ты пошел смертный О ох нифига себе ага тут каким-то образом мы должны это открыть да Оу, е! Е, бой! Так, я понял. Что мы совершили, походу, ошибку. Так, нам нужен... тот Дядька. Так, где мы его можем? Мы его можем... Мы можем... Так вот сделать так будем надеяться что он реально возродится быстрее и туда мы не можем да пробраться ну блин а убили да Убили, а теперь мучаемся. Ведь он реально нужен был, чтобы подняться вверх, походу. Ммм. Как быть-то, ёлки? Я не понимаю, нам что потом этот весь путь делать, если мы сейчас это затупим и куда-нибудь телепортнемся. Что за. Что за пипец-то какой-то? Может ты уже реснишься, нет? Блин, но ну это пипец реально. Нам сейчас откат сюда делать. Потом опять тпать сюда. опять же как вверх подыматься как все сложно вот я говорю что как-то все сложно Блин, ну... Пипец, если честно. Я в шоке. Так, надо как-то... да это пипец а где там сохранение Это вообще мне интересно вот она наша хипешка спасибо а и этот ушел а парень вот дает конечно рэмбо здесь кто меня звал я пришел Отлично, мы там видим, что есть лазейка. Ну как в эту лазейку попасть, мы пока не представляем. М -м -м. Так, а если мы забудем, что мы ходили туда... И попробуем сходить куда-нибудь сюда. О, тут у нас есть Люпа. Приветствую. Из-за мороза и по редели все таким хрупким становится. Знаешь, как разлетается на осколке к арта. Вот и я не знал. А вчера уронил одну. Осколки были острые, как стекло. Желаешь провести карту этих злых мест за 62 искры духовного света благодарю ну давай карту свою что-то она какая-то не застывшая ох ее вот она что, да Вон туда нам нужно свой путь держать ух ты ж йо. да 30 реально тут мы еще мало что сделали вот наше сохранение да одно место сохранения What the fuck? Короче, здесь я не понимаю, как вверх подняться. Здесь понятно, в принципе, мы сюда попадем. Возможно, нам как-то тут дадут подняться повыше. Я хотел найти здесь какие-нибудь достопримечательности, чтобы отметить их на карте, а нашел лишь сугробы. Такое ощущение, будто земля напрочь забыла, что такое весна. А Баур спит беспрободно, в кажется, будто он замерз вместе с пределом. Ну ничего, еще проснется медведь, всегда просыпается по весне. Ладно, Люпа, давай счастливо. А я буду четереть. Ух, ⁇ лки зеленые, ты ч ⁇ это? Так. Сейчас нам тут настреляют. Так. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, мы так могем все сделать, да? Ч ⁇ за нафиг? Мы ничего не можем сделать. Лед, Просто лед. Так, есть контакт. А здесь мы... Здесь мы можем кого-то да увидеть. Так, вопрос, что ты прыгаешь? Я уже взрослый. чтобы понимать, что ты не напрасно прыгаешь. Ай-яй, больно будет. Причем очень больно. А как мы тут можем куда-то вообще забраться? Вопрос, да? Очень интересный вопрос. Хм. Реально, как мы тут можем куда-то забраться, если мы тут никуда не можем забраться? Там нам ветка не дает... Ай! Ребята, давайте жить дружно. Ягда морошка. Вот как тут? Как тут быть? Как тут вверх попасть? Я просто читер какой-то, просто пипец какой читер, мне кажется, только я так могу тут такую дичь вытворять Так, дерево, да? А, дерево нам не дает что нам дают вообще? Нам дают, говорят, что вот тут вот есть вот фигнюшечка, Ду душочек Так, душочек есть, душочка нету. Это какой-то пумпец, если честно. Я чё-то даже не знаю, как нам дальше. Надо как-то вверх прорываться. О -о -о -о -о -о. А так можно было, да? Жизненная сила. Вы получили новый оскорбок духов. Вы наносите больше урона, когда ячейки жизни заполнены более чем наполовину. Прикольно. Но я думаю, нам такая хрень не понадобится. Поэтому мы... Удаляемся отсюда. И ты попрыгун... Я хотел сказать, ты попрыгун, нам поможешь в этом. Потому что если бы не ты, я бы сюда не поднялся. Видишь, видишь, она великолепна. Если смотреть издалека, конечно. Рик начала здесь охотиться, когда подули ледяные ветра. И я сам не прочь попутешествовать, но вряд ли эта пташка порхает по пределу только из любопытства. Может эта мерзлая пустошь оказалась лучше, чем край, откуда она родом. Бррр. че скажешь? Я и сам не прочь путешествовать. Ага, ага, понятно. У такого создания должно быть куча скелетов в прошлом, да и в настоящем тоже. Так, а что у нас тут? Тут у нас какая-то фигня опять. Да, пипец, тут ключи, которые надо собрать, открыть какую-то дверку. При этом мы еще сохранку не взяли, и тут у нас все очень плохо. Но, тем не менее, предел Баура на 40% пройден. Глупый ты. Глупый глупыш. Вообще пофигу, да? Опять у нас тут супы, не супы. О, это мы так, да, можем, да? Нифига себе мы можем. Так, вот давай-ка вот здесь вот. Ой, еще и в суп прилетел Ай-яй-яй Да, елки зеленые Ты что ж творишь-то? Давай-давай Есть, ключ взят Остальное вообще пофигу. Ключик есть. Так. Наверное, не все опять же так смогут. Рисковать своими жизнями. И я не тем путем пошел, скорее всего. Так, но тем не менее, тут еще один ключ есть. Ай, ты гадство-то ты какое ты! Гадство. Ну иди сюда, давай, давай, давай, подеремся, типа мы подеремся. Ну и что ты боишься? Блин. Пока я просто не понимаю. Как-то можно он туда забраться. Но. Видите в чем прикол? Наш друг не стреляет. А вот это как стекло пробить. Вообще пофигу, да? ч то нам не хватает. Вообще нифига не двигается эта хрень. Это очень и очень... Странно. Ай-яй-яй. Короче, что-то не получается. Что-то нам не дает сделать. Стреляй уже, я хочу до тебя долететь. Отлично. Короче, что-то нам надо. Пока не знаю, что. Что-то надо. Потому что так оно вообще никак не пойдет. Давайте, стреляйте. Uh, гадство гадство полное гадство по-другому не скажешь снизу какой-то типа как туда вообще вниз попасть непонятно так ладно я там понял что я там не смогу свой путь поменять а здесь мы опять же ничего не можем да вот что нужно сделать-то тогда, блин. Может, все-таки вниз как-то надо попасть нам? Ну? Хм? Здесь закрыто, здесь мы взять не можем. Что за несостоятельность такая? Дайте мне то, что все сможет сделать. Так, тут мы ничего не найдем как нам показывают а жаль на да, остается только вот так вот приземляться вниз наконец-то встретить этого непонятно -ше. блин Ну ты можешь пойдешь ко мне, нет. Хорошо, что ты можешь? -то? Можешь стучать только, да? Бесполезный ты тогда получается. Так, вот этот парень у нас вроде бы полезный был. А, сюда вот шмякни. Э! Эй! Ой, ты больно бьешь. И сюда. А я теперь тут... А, пофигу ему, да? А чё делать-то? Как-то эту фигню надо разрушить. И у нас воздушный поток, якобы вообще пофигу, смотрите-ка. Иди щелкни здесь. Или какой-то механизм должен был, который все это дело открывает? Я не понимаю Я не понимаю Где и что мы Не взяли И почему нас не пускают Вообще никуда здесь Здесь мы не можем взять Здесь прям по-любому не можем взять Туда не пробраться М -м Я просто не в замешательстве, если честно Как быть, что делать не понимаю. И опять же тут мы пройти, пробраться, что-то вообще ничего не можем сделать. Здесь вот какой-то слух. Удали. Очень-очень все странно. Вот тут бы, если бы мы оказались, я так полагаю, это прям отправная точка для подъема туда. Но, блин, у нас ничего нету. О... О, хрена у нас ничего нету что ну, мы ничего не можем сделать везде где лед все плохо иди сюда каким-то образом нужно зацепиться вот сюда вот о Да, отлично, я просто. А его ноги бьюсь. Ну, тёпа сюда, вот я, вот он я. Все, силы мои сякли, да? Да только что ты тут позлился. Я не понимаю, как этот ход открыть нам. Где-то должен быть рычажочек. Ай-яй-яй-яй. Вот где-то нужно по центру, походу, вот эту бандуру нам использовать. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй. Ему пофигу, да? Все, нет у тебя счета. Счета нет, иди ко мне. Я говорю, ко мне иди. Глупый ты. Есть контакт. Так, ну ч, пробуем. Подняться туда, куда, походу, мы не должны были подняться. Да к-макарек! Вот как тут вообще что-то можно делать, если тут такая хрень, нанося удары импульсом. По заряженным световым слеском можно забраться еще выше. Спасибо за какую-то информацию. Мне. Честно, мне пофигу. Хотя у нас, смотрите, есть возможность. Так вот сделать импульсом. Ой-ой-ой-ой-ой, привет! Чем это так пахнет? Ш это что, пряный суп из болотных моллюсков? Огромнейшее спасибо, я спасен. Мой любимый суп. А, что? А, -а, а, ты мне, я тебе, походу. Удобная шляпа. Вы нашли новый на предмет для задания. Отлично защищает от солнца. Отлично, круто, спасибо. А, я думал, огонь возьму. Это суп прямо как жизнь горячий, вкусный, но изредка горчит. Теперь нам надо вспоминать, кому нужна была шляпа. Э, Л.Б. Ой. стрелять будешь нет или я буду стрелять ясно очень интересно очень интересно как нам выше-то подняться? И здесь мы не можем. Ой-ой-ой-ой-ой, ой да я не думал, что такой херня я буду страдать, честно. Вообще не думал. Слухи тут, куча слухов всяких разных. Мы на 50% прошли, но у нас ничего нету, чтобы можно было куда-либо забираться. Что за фигня что ты нам поможешь чем-нибудь дружище все я понял что какой-то бред происходит какой-то происходит бред интересно интересно очень интересно Стрелять-то ты будешь? Нет. Давай. Ай-яй-яй. А вот интересно вот в эту... То, что он стреляет этой гадостью. Да реснись уже, блин. Понятно, что хрень какая-то. Как нам тут туда перелезть? Я просто не представляю. Тут есть где-то хпшка еще. Не.. Нет, вообще никак, ну никак, я не могу долететь до того места. Я бы очень хотел, но не получается. Там опять же у нас он тоже есть. Нася удары импульсом, импульсом, каким импульсом? А, световым всплеском Стоп, у нас есть реально Импульс, там какая-то штука такая М -м -м, Отражение Импульс, оно больше урона Отталкивает цель дальше Зачем? Так, ну допустим А, он выше подлетел. И можно было бы типа. Или не можно было. Или типа, не типа. Но что-то нифига. По заряженным световым всплеском. Давай уже, респись. Японский бог. О, это походу вот так вот, да, мне придется все выше и выше забираться. Потом просто взять и упасть. Тут опять же все закрыто. Вот как мне туда попасть, если я тут нифига не могу вскрыть. И эти какие-то штуки висят. Станьте от меня. Ой, блин, это реально какая-то дичь. Мне не нравится такое прохождение. И тут нам предлагают типа перенестись сюда, и мы можем это сделать? Что? Как это работает? Походу так это и работает. Апупеть четкий телепорт. Вообще огонь. Как вот это все сломать? Теперь да, ну это, конечно, круто. Это нужно быть прям, я не знаю, профессором, чтобы понять, как это все работает. Ладно, это, конечно, глупо, но давайте вот здесь вот сохранимся. Не знаю, в следующий раз, может, я небольшой откат сделаю, чтобы ну, не забираться опять сюда вверх. Просто где-нибудь, чтобы я, может быть, где-то вот тут вот буду рядом стоять. С той стороны и просто пойду выше, вверх. Вот. На э -э самом деле, сегодня не очень комфортно было. Вот Какая-то тут бри какая бредятина происходит. Ничего не рушится, я ничего не могу сделать. И на самом деле, это может завести куда-нибудь в тупик. Благо, что мы можем хотя бы телепортироваться со всяких таких дурацких зон. Но некомфортно. Ладно, давайте уже увидимся в следующий раз, с вами был Офисверк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!